Книга также будет полезна поставщикам и дизайнерам, потому что все, что мы показываем сейчас по содержанию, в основном, конечно, рассчитано на клиента. Вся эта книга начиналась с клиентом, чтобы он смог правильно понимать, в чем суть услуги комплектации, в чем является его выгода. Но дальше мы подумали, почему бы не сделать эту книгу энциклопедии. Что значит энциклопедия? Это значит, что она рассматривает ситуацию вообще с трех сторон. И для поставщика, как выгодно заработать деньги, как правильно презентовать свои продукты для дизайнера, чтобы они заложили эти продукты в проект и чтобы сами презентовали клиенту. Потому что, как обычно бывает, поставщик звонит, дизайнер не понимает, почему выбрать нужно именно вас, сам говорит окей, но откладывает в какой-то дальний ящик. Здесь рассказано, как сделать так, чтобы дизайнер выбирали именно на вашу компанию как правильно упаковать и презентовать для дизайнеров тоже вопрос достаточно важный и открытый о чем все знают что нужно делать услугу комплектации что на этом можно неплохо заработать но по факту мало кто из дизайнеров умеет продавать и умеет рассказывать из чего состоит услуга этой комплектации и клиенты в итоге идут на рынок сами и пытаются что-то купить у них это не получается они тратят больше денег и больше времени а на самом деле все просто есть 23 пункта из чего состоит услуга дизайна мы здесь рассказываем как вы можете ее презентовать клиенту по комплектации и взять с него денег соответственно какие-то клиенты будут будут все равно делать это все сами, для них здесь эта инструкция, а какие-то будут заказывать. И, скорее всего, у вас, если вы объясните, как ее делать. Поэтому дизайнерам это тоже полезно. Именно поэтому эта энциклопедия для одних, для клиентов, это понимание, как, на чем, где можно сэкономить, как покупать. Для дизайнеров это возможность оказывать услугу тем клиентам, которые сами не хотят это делать и хотят заказывать у профессионалов. И для поставщиков это возможность не звонить по телефону, а нормально, правильно презентовать свои услуги, заранее знакомиться с дизайнерами и сделать так, чтобы дизайнеры сами хотели презентовать вашу продукцию и вашу компанию своим клиентам. Для этого нужно показать себя как надежного поставщика. Для этой темы здесь есть отдельная глава, которая посвящена упаковке компании, упаковке предложения. Здесь все это рассказано максимально детально. 500 с лишним страниц с кейсами, с примерами, с ситуациями, с рассказами, как это можно и как это нужно делать для того, чтобы получить свою выгоду. Итак, книга-энциклопедия для клиентов, чтобы сэкономить, для дизайнеров, чтобы заработать, и для поставщиков, чтобы презентовать свою продукцию и получать результаты. Также у нас есть обратная связь. Пишите, внедряйте, и увидимся с вами в специальном закрытом чате, где я буду отвечать на ваши вопросы.